дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. Мы с вами продолжаем Шерлока Холмса. И я поняла то, что прохождение на сто процентов это не мое по той простой причине, что это требует огромного количества времени, которым я не обладаю. В общем, поэтому будем решать так, как решается. В общем, я постараюсь, конечно, осматривать все, получать все и следить за всем. Так, сейчас я уменьшу чувствительность мышки. Постараюсь. Конечно, я буду очень стараться, чтобы вот у нас было все, абсолютно все. Ну, не знаю, как, как будет получаться. Посмотрим. Вас сейчас целый поезд. И невозможно поверить. Так, ну давай-ка поговорим еще раз с этим. Нас, нам, в принципе, есть что ему задать. Вот специальный вагон. Report, special... В нем был специальный вагон. Что это entail? такое? Это секретный вагон. Его заказывают частные лица. Обычно в нем перевозят что-то ценное. Вот таких вагонов железные стенки без каких-либо окон, и они закрываются на сложный кодовый замок. Это, инфор... Это важная информация. Вам известно, что перевозили именно в этом вагоне? Разумеется, нет. Он частный, и я не имею права открыть... открывать его кому-либо. А пассажиры в поезде? Было ли что-либо необычное, связанное с, пассаж... с пассажирами поезда? Что вы имеете в виду? Вроде политиков? Я не О, знаю. О, ну сейчас, когда вы это сказали, да, кое-что было. Пришла телеграмма со станции Бридлингтон, Бридлингтон. Поезд задерживается из-за проблемы с пассажирами. Но какие именно проблемы, они не написали. Это интересно. А станция Бридлингтон. Вы упоминали проблему на станции Бридлингтон. Я бы хотел съездить туда. Вы отмените... Не отмените ее на местной карте? Конечно! Это пригородная станция. Вы можете взять Кэп до нее? Отлично. Всего доброго, друг мой. Так, значит, смотрим, что у нас тут. А, спросить. Начальник станции Ившим получил телеграмму о том, что поезд задерживается из-за проблем с пассажирами на станции Бридлингтон. Но что там были? Так, вот он Бринлингтон. Нам сейчас туда, по идее, да, надо. Соберите информацию о пассажирах, ехавших ночным поездом. Узнайте, что перевозили в специальном вагоне. раскройте, да, и В конечном итоге, да. Так, пути мы осмотрели, все осмотрели. То есть нам, получается, нужно поехать. Так, тут мы были. Тут мы все осматривали, тут мы как раз таки взяли карту. Тут мы что-нибудь можем еще взять, увидеть, посмотреть. Вроде бы нет. Открываем дверь, выходим. Тут мы тоже были, это был как склад. Мы там все вроде бы осмотрели с вами. По идее нам нужно на ту сторону... Так, а тут мы ничего не можем взять, кстати. Вроде бы нет, ладно. Идем тогда. Сейчас я еще мышку попробую уменьшить еще чуть-чуть. Вроде получилось, вроде бы. Так. Значит идем к нашей повозке и просим отвезти нас туда. А -а -а, Бридлингтон, поехали туда. То есть там мы должны встретить этого самого Роджерса или как его там чувака. С которым нужно... Редклиф Red, Red или как его? Детективная, у нас, кстати... А, пока что там, по идее, пусто должно быть. Так. Ох уж, это английское это самое. О, а ну-ка, Ватсон. Холмс, а это вообще возможно, чтобы исчез поезд? Какая прелесть. Ватсон, Ватсон, ты пролезь. Открыть дверь. Ну-ка... Осматриваем все тут. Тут письма какие-то. А, путевые почтовые мешки. Это мы уже все видели. Включаем наше зрение, просматриваем. Вроде бы ничего. Ладно. Открываем дверь. Смотрим. Тоже станция какая-то другая. То есть поезд задерживался тут из-за проблем с пассажирами. Ну, что это за проблемы не указано. Блин, камера такая дурацкая. У меня прям это... А, по глазам бьет почему-то. Глазам быстро очень устают от этого. Так, ладно, идем. Вот тут у нас получается всякие пассажиры, да? Ты кто? Разгневанный пассажир. Это безобразие! И так всегда случается с этими компаниями! Никакого уважения к пассажирам! Так, составляем портрет. Кто такой? Так, ну тут то у нас вроде бы ничего. Погнали дальше. Так. Рабочая одежда. Дешевый билет. Женат. Грубая кожа. Портрет персонажа создан. Что случилось? Down, Пожалуйста, успокойтесь. Что вас встревожило? Стревожило? Что меня стривожило, Я расскажу вам. В прошлой ночью мы с коллегой ехали в поезде домой. А потом появился этот чудной биле... билетный контролер, который начал доказывать, что наши билеты неизвестительны. Он оставил нас сойти с поезда, и при том очень грубо. Нихера себе, пассажир исчезал в поезде. Вы ехали в том поезде, что исчез прошлой ночью? Да, я слышал, что он исчез, но мне все равно, потому что нам пришлось бы сойти в любом случае. Наши билеты были в порядке, это точно. И в довершении всего билетный контролер высадил всех, за исключением кучки богатеев. Конечно, таким, как они, билеты не нужны. Описание богачей. Вы не могли бы рассказать еще о той счастливой группе? Да, Мы могу. Все Они все иностранцы. Похожи Они на испанцев. Францы со змеиными глазами. Goodbye, До свидания, сэр. Так, у нас появился новый портрет. Судя по рукам и одежде, он является специалистом рабочим. Нет багажа, едет один, не путешествует, не в отпуске с женой. Ездит этим поездом каждый день на работу и обратно. Он привык к железной дороге и должен знать станции и постоянных пассажиров. Во как. Ага, ага. А. Так, погнали дальше. Что? Так, сейчас мы войдем в эту дверь. Вот тут какой-то чувак сидел. А, вот Робинсон. Good day to you, sir. Добрый день, сэр. Добрый день, и с кем я разговариваю? Меня зовут Шерлок Холмс, а это вы представляете эту чертову железную эту компанию, потому что у меня жалоба. Мы не из этой компании, мы... Но в таком случае, мистер Шемрак Фломс, прошу извинить, я не в настроении заниматься, пустой был Так, ну давайте сделаем хотя бы его портрет. Так, шляпа, австралийская шляпа. А, дорогая одежда. Перстень какой-то, да? Большое золотое кольцо. Дорогие туфли. Кожа крокодила. А, мистер Робинсон. Вы должны быть мистер Робинсон, верно? Да? Я веду расследование дела об исч... о... О исчезнувшем поезде, мне бы хотелось, чтобы вы ответили на мои вопросы. А, ладно, хорошо, мне нечего скрывать. Так, специальный вагон. Полагаю, это вы заказали специальный вагон? Да, специально для того, чтобы безопасно провести мой прототип в Лондон. Мой прототип произведет революцию. Он может вырабатывать электричество. Я бизнесмен и инженер. Я уже нашел несколько потенциальных заказчиков для моего изобретения. Но я очень надеялся на совет директоров, ехавших в поезде прошлой ночью. Так, руководство компании ценности прототипа выехали... А, вы ехали в поезде. Мистер Роббитсон, по прошу уточнить, вы сопровождали вы ваш прототип? Да, сопровождал, но мне пришлось сойти степ... с поезда за этого тупого начальника станции. Я получил телеграмму, что, <звы> что один важный человек, мистер Ромбсмит, Ромбс, желает встретиться в зале ожидания. А, Я просто сообщил вам. Мистер Бромпси, состоятельный джентльмен, его интерес к моему изобретению был неожиданным. Так что да, я согласился на встречу. К несчастью его там не было. Я подумал, что, вероятно, он задерживается и решил подождать. Но, несмотря на все мои просьбы, поезд поехал без меня. Абсолютно недопустимо! У нас строгое, строгое расписание, мы не могли ждать. Правило предписывает отправление поезда вовремя. Вы идиот! Вы за это заплатите, я вас уверяю. Секунду. В горле перехлоп. Так. Да. Погнали дальше. Руководство компании. Вы упомянули совет директоров. Какую компанию они представляют? Челяйскую компанию Б Барксарс какой-то. Я договорился с ними о встрече, но они исчезли вместе с поездом и моим прототипом. Что вам известно? компании Барказас? Это большая южноамериканская компания. Они появились. Проявили большой интерес к моему прототипу. И у них бы хватило средств для вложения. О, как мне кажется, тебя надули, чувак. Очень сильно извиняюсь, но ё что-то так вот прям... Его озвучка меня схватила за горло, а? Hmm. Mm. То ваше революционное изобретение. Оно valuable? очень ценное. Sake, Боже мой, сэр, оно бесценное! Она способна изменить весь наш мир, и при этом я продавал его почти даром, из любви к человечеству, знаете ли. Да что -то. Не знаю, смогу ли я отправиться, не смогу ли я пройти после такой катастрофе. Не могу поверить, что оно исчезло в этом проклятом поезде. Билетный контролер оставил покинуть поезд всех пассажиров, кроме директоров чилийской компании Казас. Надо об этом разузнать. Так, что у нас тут? Никаких следов поезда. Чилийцы остались в поезде. Так, чилийцы остались в поезде. а Из поезда высадили всех пассажиров, кроме директоров чилийской компании Барк Они единственные поехали дальше после станции Бридлингтон. Поезд исчез вместе с людьми. Поезд исчез вместе с людьми, со всеми пассажирами и персоналом. Так-так-так. Случайно, челицы случайно остались в поезде. Билетный контролер их не заметил. Челицы исчезли. Директоров чилийской компании Барказа специально оставили в поезде. Контролер высадил всех пассажиров из поезда, кроме чилийцев. Я думаю, чилийцы исчезли. А, я думаю, это все было специально. Так, стоп. Я думаю, мы можем еще что-то улить. Специальный вагон. А, ничего, все. Тут мы уже больше ничего не можем сделать. Так, где, где тот этот самый чувак, на которого орали сейчас? А, вот он. Смотрите, станция. Добрый день, джентльмены. Чем я могу вам помочь? Добрый день, сэр. Меня зовут Шерлок Холмс. Я расследую исчезновение поезда прошлой ночью. Понятно. Я начальник станции Бертнема, но мой шеф не давал мне распоряжений. Не знаю, можно ли... Не беспокойтесь, у меня всего несколько вопросов. Так, сначала составляем портрет. Портрет. Что такое? Молодой. Хоро... хорошее начало. А, чистая одежда, это, видимо, наверное, все одежда, ага. Билет, инструкция, а, пятна чернил, проблемы... проблемы с пассажирами. Начальник станции Эвернетс из Ишема рассказал, что вы сообщили о проблеме с пассажирами прошлой ночью. Верно. На этом поезде регуля... регулярно едут рабочие из Ноттингема, но вчера всех заставили выйти на мои станции. Не представляю, зачем. Это задержал поезд, но хуже всего то, что мне нужно разбираться с двумя разъяренными пассажирами, которые жалуются на услуги компании. Они просидели здесь всю ночь, но люди редко обращают внимание на правила, знаете ли. Есть очень четкие и ясные правила. Параграф 234, статья 2 g 43 гласит, что в случае жалобы всем следует... Yes, yes, да, да, спасибо, я понимаю. Что-нибудь необычное вчера? Помимо высоких пассажиров, заметили вы что-либо еще необычное прошлой ночью? Заметил? Я указал это в своем рапорте вышестоящему начальству. И что Sorry, же это? Извините, но я не могу вам сказать. Сообщение начальника конфиденциальное. Конфиденциально говорите? Как долго вы здесь работаете? Я работаю достаточно долго, чтобы э, научиться управлять станцией. Так, состав поезда, карта путей. Новый начальник станции. Так, опоздание поезда. Ну, поезд опоздал, да. Состав поезда, карта путей. Новый начальник станции. Позвольте говорить на чистоту, мистер Бертон. Вещи, и возраст и неуверенность в работе достаточно очевидны. Вы не можете отрицать, что лишь недавно закончили учиться. Я был лучше на курсе. Послушайте, молодой человек. Я понимаю, что вы пытаетесь защититься всеми вашими правилами, но я представляю закон. И вы препятствуете расследованию важного инцидента. Я бы пред, в, а, предложил вам действовать сейчас со с мистером Холмсом. Холмсом. Подумайте о, о карьере. Ах, это о. хорошо, это я расскажу ритм. вам все. Сначала я отругал билетного контролера. Это он сказал пассажирам выйти, но он не имел права этого делать. Он был очень груб. И затем, уже позже, я получил очень своеобразную телеграмму от моего к, э, моего коллеги со станции Честфилд. В следующей остановке. Да-да-да. Не успеваю. И кто что же был в телеграме? Ну, там очень странная вещь. Она практически нечитаема. Множество ошибок, и все равно. И все расплывчато. По ней трудно понять, отъехал ли пояс от станции или нет. Можете сами попытаться прочитать. Давай. Нам следует поехать на станцию Чесфилд. Нужно выяснить, ли начальник to поезд to train, или нет. Так, переезд же прибыл в 30... Управился в 0.35. Так, у нас получается спросить. В сообщении от начальника станции Чесфилд было множество ошибок. Оно практически нечитаемо. Трудно понять, проехал поезд в станцию или нет. Так, портрет... У нас а, два новых человека. Где? А где этот? Это вот этот вот, да? Начальник станции Бринлингтон очень молод. Он старается одеваться опрятно и внимательно исполнять обязанности. Свежие чернила на руке указывает на то, что он много писал. Похоже, он недавно закончил учебу. И это его первое серьезное назначение. А, Томс Робинсон. Робинсон, состоятельный человек высоко ценится обществом, на что указывает дорогая одежда и золотое кольцо. Австралийская шляпы и туфли из крокодиловой кожи выдают в нем иностранцы. Возможно, он в, дел в, дел в деловой поездке. Господи. Сейчас. Ох, уж это зачитай. Блин. Сейчас зачтем, все нормально будет. Ну уже так, потихонечку. Так, мы еще не все осмотрели. Нам предлагают зачем-то включить воображение. Щель в полу. Исток бумаги. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Страховый полис для прототипа Робинсона. Приличная сумма. Томас Л. Робинсон застраховал свой прототип «Автономный электрический генератор». Настоящим пользователем гарантируется возмещение стоимости прототипа до 50% в случае потери. Максимальная сумма выплаты – 15 тысяч фунтов. Срок действия – один год. Возможно, продление. А может быть, он это все и за это самое... Устроил, это Робертсон, спросить, цены страхового пользы, так, это надо с ним п -п -п перетереть, потому что вдруг это он все устроил? На самом деле этот прототип ни хера не стоит? The whole train just Ой, ну, это, ну, невозможно поверить, да-да-да. Может быть он это все устроил, типа, на самом деле его этот генератор ни хера, ни хера не стоит? И он решил его застраховать, типа, это дорогая разработка, научная. Типа, и в случае потери ему должны возместить. И вот, значит, его потеряли. Ну, давай поговорим с тобой. Страховка для прототипа. Судя по этому документу, у вас есть страховка для прототипа. О, слава богу, где вы ее нашли? Возле телеграфа. Должно быть выпало, когда я пытался отправить сообщение. Но мне помешали. Прошу прощения за это. Но правило запрещает пользование телеграфом для посторонних. Попомните мое слово! Вы сами выроете себе яму! Вы не знаете, с кем связались! Ценный саквояж. Смотрю, вы носите саквояж с собой. Почему бы не оставить его в комнате для багажа? Мне есть о чем думать тебе без этого. Я потерял свой прототип. А этот идиот начальник строя стоит рядом и ничем не помогает. Ровно? Да ничего не сделано. Начальник станции, полагаю, в правилах написано, что багаж должен ставиться в багажную комнату. Я немедленно это сделаю, сэр. Прошу прощения, сэр. Этот Робинсон тот еще тип. Нужно узнать о нем побольше. Узнать, что было в вагоне выполнено. Ага. Так. Значит, в багажном отделении, да? Где у нас багаж? Вот тут вот? Так, нет, это письма. А хотя... Ахахаха. Yeah. Этот сокровище принадлежит мистеру Робинсону. Should... Полагаю, нужно открыть его. Холмс, uh, у нас por порш-пажорное обстоятельство. Я прослежу. Конечно. Конечно. Конечно, ты проследишь. Так, это я помню. А -а -а давайте мы вот как-нибудь вот так вот выставим, чтобы было вот видно хотя бы, что тут происходит. Так, это нам не нужно. Да, это нам определенно точно не нужно. А что еще? Вот. Так. Тихо, нет, стой, стой, стой, стой на месте. Ни то не начала крутить. Вот это вот. А что-то на этом ничего нету. Где-то меня обманули. А, или тут еще одна есть? А, еще есть глубже. Вот так вот. Да? Да. Ой, обманочка там одна такая пустая. Так, деловые письма бумаги. Look, Смотрите, Батсон, стоп, контрактов очень подозрительно. Нужно внимательно их изучить. Контракт это эксклюзивный контракт на продажу прототипа изобретений, предназначенных для выработки. Эксклюзивный contract. контракт на продажу. Это изобретение предназначено для выработки и передачи электроэнергии автономным способом. Компания Emerson Electric, покупатель, понимает, что покупает прототип, как есть. И согласно с этим, мистер, мистер Томас, продавец мистер Робинсон, продавец несет ответственность за любые проблемы, которые могут возникнуть с прототипом после покупки, независимо от того, были ли они известны во время покупки. Хера себе! Вот это вот интересно, то есть он мог продать какую-то вот просто вот херню и как бы и пофиг. А покупатель обязуется внести залог в размере 10% стоимости прототипа в момент подписания контракта. Остальная сумма передается в течение одного месяца. Так, дальше листаем. А, контракт. Это еще There's один эксклюзивный, да, еще один эксклюзивный контракт на продажу прототипа и изобретения, предназначен для выработки и, и передачи электроэнергии автономному компании-компания Гонконг, General Electric, покупатель понимает, что покупает прототип, как есть. и Согласна с этим, мистер Так Робинс, продавец. Не несет ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть с прототипом после покупки. Не знаете от того, были ли они известны во время покупки, покупатель обязуется... Так-так-так-так-так. А предыдущее с кем было? С кем-то другим, да? Еще один эксклюзивный контракт. На этот раз чилийская компания Барказаз. Покупатель. Как согласна. И мистер опять же таки, мистер Робинсон продавец, не седавец за любые проблемы, которые так, так, так, так, так, все то же самое. И следующее, еще один эксклюзивный. Опять мистер Робинсон. Well, собирал предоплату с разных людей за свой прототип, да. Узнать больше о Робинсе не выполнено. Мне кажется, это он в, в этом всем. Так. А, прототип интересовал многих. Прототип интересовал многих. Мистер Робинсон пытался продать свой исчезнувший прототип нескольким заказчикам. Он получил несколько предоплат за подписанные контракты. Это во-первых. Прототип был застрахован. Прототип был застрахован. Прототип мистера Робинсона. Перевози в специальном вагоне был застрахован. Он представлял собой революционное изобретение. Нет? Сейчас на поезде был специальный вагон, заказанный мистер Робинсон. В нем внесли ли что-то важное. важное? Робинсон жертва потери прототипа — катастрофа для мистера. Так, даже если он все спланировал, он потеряет больше, чем выиграет. Страховка не покроет всю стоимость прототипа. Хорошо. Еще есть что-то? Телеграмма из Челтфилд. Так начальник станции Челтфилд сообщает телеграфом о прибытии и отправлении исчезнувшего поезда. В исчезнувшего поезда был специальный вагон, доказанным в нем везли что-то важное. Нет? Так, потеря прототипа принесет деньги мистеру Робинсону. Благодаря страховке уже подписан многочисленными контрактами. Я думаю, вот это вот мотив Робинсонова. Робинсон жертва. Ну, давайте пока поставим на него мотив. Пока, пока что никаких... Это, по-моему, не сочетается, да. Выходим. Выходим отсюда. Я думаю, как-то вот в этом вот направлении тихонечко... Начинаем думать о том, что это он все подстроил. Мы влезли к нему в этот самый. Так, мы тут точно ничего не можем посмотреть. Так. Сейчас еще внимательно осматриваем. Телеграф. Так, смотритель станции. Так, по идее все, да? Мы уже все осмотрели, мы ни с кем поговорить особо не можем, не да? Ничего не трогайте, пожалуйста. говно какое. Так, ну тут все вроде бы. Кстати, мы теперь Это тоже... Это скандал! Совершенное безобразие! Кстати, мы не... Я с веса не изменусь, пока мне не, в... не возместят убытки. Тут, Короче, с ними все понятно. А вот это вот что за... Что это за... Ой, мужик как вот сидит. Может, он что видел? Слышь, приятель. Ты что-то сидишь. Сюда пройти я не могу? Не могу. так вроде бы нигде ничего такого нету я не вижу по крайней мере мне кажется ли там что то есть Такое чувство будто там что-то блестит а! подождите подожди а, это меня развернуло. Все, поняла. Хорошо. По идее, тогда уже по-хорошему тут мы все закончили. Мы тут, в принципе, все осмотрели. Мы осмотрели склад. и Все, что могли, все осмотрели. Да. Тут мы были. Больше никаких подозрительных следов, вроде бы, нигде ничего нету. Я не вижу, по крайней мере. Ну что ж. Что ж. Так, Честерфилд. Погнали туда. Вот так вот. Так, в редуктивном анализе у нас, по идее, ничего больше нету. Так. Что у нас тут <смех> естественно первым делом начинаю все осматривать и идти туда куда не нужно идти так тут багаж так что у нас тут, тут у нас вот новое место как раз таки сейчас вот тут. -вот будут -вот. просто да, исчезнуть поезда хорошо от начальника. так к нам нужно а к начальнику станции Честелфилда. Вот она, телеграмма. Честелфилд Станция -ды -ды -ды, прибыл в 0.30, управился за 0.35. И не ясно, что это. Пест. Честерфелд. Желе станция. стенция. Пест. Прибыл в 0.30. Утправился. В ноль. 0... А, ну типа отправился, управился. А я читаю, управился. Я, я, я что-то вообще, управился. Ха! Прибыл вс. Между Робин находится на станции Бриллингтон. Вс. Тогда уходим. В принципе, тут нам ничего не, на... не нужно, да? Мы ничего не забираем. Там пацан где-то шатается на улице. Так, ладно, заходим сюда. А, мусорная казина, посмотри. Здесь полно пустых бутылок. То есть он, типа, бухал, что ли? Поэтому вот так вот отправил. Объявление о рыбалке. Телеграф. Азбука Морзе. Я считал, что все начальники станции знают азбуку Морзе. Но нет. Это какой-то странный начальник, да? То есть начальник ли это? О, братан, У -у -у, я смотрю тебе прям хорошо. Как ты себя чувствуешь? Ну-ка, сейчас просто мы осмотримся сейчас, пок покрутимся в этом. Братцы, уйди. Поговорить! А, как он может спать на такой работе? Простите, сэр. Проститесь. А, его дыхание должно быть. Выпил не одну пинту. И это ответ на вопрос как. Имейте в виду, отключился от алкоголя. Проснитесь. А, что? Все здоровые 18 часов прибыл. Добрый день! Мы расследуем еще сновение вчерашнего ночного поезда и хотим задать вам несколько вопросов. Так, давайте первым делом портрет составим. Он пьян просто. До сих пор. Кратный нос. Чистая одежда. Женат. Мы, видимо, жена... у о Фляжка, бухарик. Леска, рыбак. Пассажиры в поезде. Кто-либо из пассажиров сошел с того поезда прошлой ночью? Нет, никто, я думаю. проще меня не уходило из кабинета, так что... Несомненно, вы были очень заняты. Вы не представляете, здесь нет ни минуты покоя. Приходится отправлять телеграмму каждый раз, когда поезд приезжает и отъезжает. Странное сообщение. Начальник станции Бертнером из Бидлингстона показал мне странную телеграмму, которую вы отправили вчера о поезде. Но очень непонятную. Что? Он маленький при... äh, приветливый на... проныра этот Бертнером. Я все четко помню. Было поздно, я устал. Но сделал свою работу. И что с того? Не нужно быть таким мелочным. А, страховый поезд пояс карта карты пьянства. Пьянство. Вы не устали, вы напились. Расскажите мне правду, или я не погнушаюсь отразить ваше состояние в своем рапорте. Мой друг имеет в виду, что вы лишите своей работы. А, ну ладно, я был пьян. Я не особо много запомнился вчерашнего. Сказать но по правде, правде. Пожалуйста, не черчайте Холл, на меня! Золото какой, не серч... серчайте! Хоус, это человек! Оставайтесь лапился спиртным. Он не совсем беспомощный, но. Через некоторое время станет, очевидно, что его показаниям не стоит доверять. А, очевидно, что его показаниям не стоит доверять. Так, что у нас тут? А, телеграмма исчезла. Так, начальник станции так сообщил телеграфом о прибытии и отправлении исчезнувшего поезда. Смотритель Честелфилда ненадежен. Начальник станции Честелфилд несерьезно относится к работе, ему не стоит доверять. Пам-пам-пам. А, проехал Честелфилд. Поезд при... проехал станцию Честелфилд. Однако нет уверенности, что начальник станции об этом сообщил. Не проехал Честофилд. Поезд не проезжал в станцию Честофилд. Начальник станции был пьян. Его показания нельзя верить. Он мог отправить телеграмму, даже не увидев поезд. Возможно. Возможно, он и был тут. Возможно, и не был. Ну, с учетом того, что он хоть что-то доотправил... Да, Был пьяный, его показания нельзя верить, он мог отправить телеграмму даже не увидев поезд, мог. Скорее всего вот это вот как-то. Потом разберемся с вами, пока что еще ничего неизвестно, не непонятно. Так. Но он бухает, видимо постоянно, с учетом того, что там вот получается у него валяется куча. Куча, куча, куча вот этих вот бутылок в этом самом в ведре. Плюс еще он рыбак. Не все рыбаки бухают, но, но большинство рыбаков бухают. Как-то так. Так, пошли сюда заглянем. Запер! Нет, необходимость спросить начальника станции. Мы сами строим замок. Ну, давай. Ой, опять этот замок. Так, давайте мы... Да. Ах ты ж, ёп, ты ж. Так, крутить все. И что тебе не нравится? Он же вроде бы простой, нет? Тут всего... А, тут еще и третий есть. Вот так вот. Нет? А-а-а. А еще вот так? Так, сейчас... А, все правильно, все правильно. Вот, получилось. Надо было боковые соединить. Так. Railway Postbags. Нам тут сразу показывают инструменты посмотреть. Эти инструменты использовали недавно, но они еще грязные. Нужно о них спросить. Так, и еще нам тут предлагают пол, царапины, следы посмотреть. Здесь недавно тащили мешки. Мешок. О, французское вино. Отличный урожай. Эти бутылки не купишь на жалование начальника станции, вероятно. И взяли их из посылок. Позор. То есть, либо ему хорошо заплатили за что-то начальнику станции, да? Либо он вор. Одно из двух. Так, ну-ка, что у нас тут есть? У нас, во-первых, новый человек, ну, пья, пьяница, начальник станции Честелфилд. У начальника станции Честелфилд алкогольная зависимость, состояние его лица и в особенности носа это подтверждает. Его жена все равно к нему хорошо относится, он ленив, расин и не особо подходит для своей должности. Ой, так многие не подходят для своей должности, это, если будет по чесноку, прям. А, спросить, есть несколько недавно использованных инструментов на станции Честелфилд, однако рядом с ней не велось никаких работ. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, внимательно, да, у нас... Внимательно осмотреть станцию Честелфилд. Ватсон, ты что-нибудь скажешь? Мне всегда интересно, что у вас rooms. на уме Холмс. И это все, что ты мне хочешь сказать? Так, о, надо же, двигаться начал. Так, о. Подожди, а, -а почему ты бегаешь? На что я нажала, что... что? Ну ладно, бегать не ходить. Пускай бегает. Я не против. Так, сейчас мы быстренько осмотрим эту станцию, чтобы понять, что тут вообще у нас есть, что у нас тут находится, что у нас... Так, тут экипаж какой-то был, видимо, да? Так, заберись туда обратно, пожалуйста, заберись. Спасибо. Еще бутылки. Ты не обратишь на это внимания никакого? Ноль, зероу! Так, тут у нас что? Так, велосипед. Ну, тут багаж. Тут вроде бы ничего такого. Так, ну, нам, если больше нечего осматривать, тогда идем к этому самому. Да, прекрати ты бегать. Я, похоже, не на то нажала, и он теперь бегает. все. Ладно, это открыть дверь чисто. Ну, у него, смотрите, азбука Морзе, он ее не знает. Это плохо. Для того времени, для чувака, который заведует этим самым поездами, поэтому он это самое. Сообщение от него непонятное было. Так, грязные инструменты. У вас здесь немало грязных инструментов. А, ah, yeah. ah, да, спасибо, like что have... напомнили. Я их почищу. Хотя, возможно, well, легче вытащить их from наружу. From скоро пойдет дождь. Meant... Мне What интересно, для чего they they? их используют? Некоторые рабочие приходят сюда и одалживают их у меня. Они хотят приподнять часть пути возле одной из станций, чтобы вода их не затопила. Рабочие? Что это были за рабочие? Ну, вряд ли их прислала компания, но они приятные ребята. Они пригласили меня выпить с ними, а, чтобы, они, чтобы там не было, оно того стоило. Они не англичане, нет, но они, отлично, знали, что нужно человеку, чтобы скрасить унылый вечера. Пьяница, мешкая пьяница, никаких следов поезда, это все. Так, скорее всего, надо еще что-то осмотреть, да? Внимательно, открыть станцию, честно. Да. Что-то еще тут наверняка точно есть. Да прекрати ты бегать, пожалуйста. Что я там нажала? Почему он бегает? Хватит, прекрати. Чтобы станцию не затопило. Подождите, а у нас выход к рельсам это вот с этого стороны. Правильно получается. Вот вроде как особо ничего и нету. такое подозрение что вот а, где-то вот здесь вот что-то должно быть не знаю почему вот чувство вот такое, вот есть у меня пойдемте еще раз к, к инструментам сходим может что они нам скажут дадут Или на этом все. Э, жалко, аж местный. Так, ну ладно, тогда выходим отсюда. Ватсон, ну не мешайтесь! Что вы начинаете мешаться мне тут под ногами? Все. Увалим тогда. Так, возвращаемся тогда. А куда мы возвращаемся? А что мы делаем? А что мы делаем? Что у нас вообще есть? А вот есть несколько недавно использованных инструментов на станции Честофилд. Однако рядом с ней не велось никаких работ. Начальник станции Честофилд выпивал. Он был очень пьян вчера. Центр страхового пользы для прототипа. Он там. А, вот один из страховых полисов. А, не один, а вот тот страховой полис. писец. Смотрите, станцию сейчас... Мы такое чувство, что вы чего-то еще не нашли там. Да? Насто... Нас... Ночная станция, ожидания поезда. Невероятная загадка. Оно это так чисто. Простите, сэр. А, это вот то что, он, то, то, что мы разговаривали. Они пригласили меня выпить с ними, чтобы там ни было, она того стоило. Так, так, так, так, так. Они хотят приподнять часть путей возле одной из станций, чтобы вода их не затопила. Приподнять часть путей, чтобы вода их не затопила. Поезд пропал тут, да? Мы сейчас где находимся? Мы сейчас в Честлфилде, правильно? В Бриллингтоне. Ну-ка. Сколько сейчас времени? О, пора заканчивать. Пора заканчивать. Да, давайте мы тогда где-то на этом моменте закончим с вами найдем значит где там чуваки рабочие приподнимают что где как а тут выход ладно отправимся в там пообщаемся с чуваком ну короче говоря посмотрим что будет как это все будет и так далее